Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Кейс Battle. В общем, сегодня я задоначу, немного ну, не много, ни мало, типа 200 рублей депну на Кейс Battle. плюс еще промокодик на 18%, короче, там, в принципе, 250, может быть, у нас и будет рублей. Это проверка сайта. Естественно. И следующий сайт я выберу уже какой-нибудь такой поинтересный. И задано тоже там в районе 200 рублей. Может быть даже 250 деп. Пополнять мы будем с промокодиком на 18% через скины. Я уже открыл собственно Steam. И в принципе. Пополняем счет. Минимальный деп 75. Мы по максималке там ну на 205 рублей и 71 копейку. Оплатить. Да. Если что, этот скин... А, так, вот, инвентарь. Ну, чтобы вы понимали, как это невыгодно. Данный скин стоит 325 рублей. А, собственно, обмен я делаю... Так, ответить на предложение обмена и подтвердить. Да, это подарок. Ну, как это подарок? Нам деньги придут и им скины. Надо подтвердить, собственно через телефон тогда я сейчас подтвержду и присоединюсь к вам так собственно все я оплатил деньги пришли ну, 200, ну 40 рублей нам грубо говоря пришел сверху поэтому это очень даже хорошо 245 рублей 32 копейки короче э, люблю открывать на самом деле здесь кейс сильвера сервера элиты, потому что он может нас окупить. Вот, смотрите. Ну, каракули. Ладно. Ладно. Первый, так скажем, нас увел в маленький минус. Ну, собственно, откроем янтарный тогда. И попробуем выбить что-нибудь интересненькое. Что-то Неплохо. Ладно. Давайте Кейсик откроем за 40 рублей и посмотрим, что нам э, он выдаст. Оксидный план. 15 рублей. Кстати, ну да, жестко. Жестко сливает. Еще, кстати, 0.07 может нас окупить. Если постарается, конечно же. Закрученный, кстати, вистеклук за 67. Можно даже еще один фрик. Я бы хотел бы что-нибудь вывести на приличную сумму. Вот, в принципе, за соточку, неплохо, видите, а в принципе, нормально. Р... Рентген, кстати, за 32. Его, давайте, чё? Смотрите, я юспик могу, и цзшечку, и рентген. Я очень сильно хочу вывести рентген. Я сразу же выведу рентген, чтобы потом не выводить его. Ну, не... Иначе я его продам, случайно. Ну, подождем немножечко, подождем. Так, и в принципе, давайте звезды откроем, да, за 25 рублей, что-нибудь такого. Вот, что может выглядеть? Стотрековский пришель, кстати. 33 открыли за 25. Тоже окупились, в принципе, вообще нормально. Так. М что же можно будет открыть еще? Армейский я что-то не очень хочу его открывать. Оно. Мне очень нравится. А так. Калаши, кстати. Калаши, давайте калаши Почему бы и нет? Может, что-нибудь нам сейчас гадюка залетит, кстати. 80 рублей, в принципе, неплохо, да? Покупает. Так, ну как пришел. Да, пришел трейд. И. Давайте его сразу же примем, что бы и нет. Кстати, ответить на предложение и посмотрим даже. Смотрите, после полевых еще наклеечка, кстати. Принимаем обмен. <sharp inhale> Рентген очень красивый скин, на самом деле, на, на p 250 Мне очень нравится. Так, а, у нас остается 76 рублей. В принципе, не так уж и много, но не так уж и мало. Руический кейс. Руический, вернее, извиняюсь. Можно было, кстати, Некромант 100 трековский за 43. Вот, а, знаете, он не окупал, не окупал, и такой бац, окупает. Наклейки... А, нам немножко не хватает на них. Окей, давайте тогда откроем, чё, ч откроем за 46 рублей, да, у нас там, осталось, эм, Так. А давайте-ка Биг Стар откроем. Давайте Биг Стар. Ну-ка, давай, Биг Старчик, не подведи и... за 28. Кстати. Окей, 30 у нас имеется. Давайте еще Руический кейс откроем, почему бы нет. 29 рублей чисто... Нас неплохо купил За депл 200 рублей, да, О, выживший Знаете, это как закон полностью говоришь. Что-то, да, типа хорошее. И тебе просто вот гадит. Вот, то же самое. Кстати, неплохо, на 355. Мы можем, кстати, вывести еще авапу. Почему бы и нет. Но давайте продадим. 355 рублей. Очень хорошо, очень вкусно, я бы так бы сказал. Давайте еще вот. Откроем за 30... За, ну, за 40 рублей. Было бы вкусненько выпить королеву пуль, например. Да? Виндор Красную линию я бы тоже вывел. Давайте калаши откроем еще раз. Калаши, кстати, тогда неплохо выдали. Так. А, так, калаши, калаши. Вот он. Калаши 35 рублей. Неплохо. И вот нитро бы я бы вывел на самом деле. В себе затерянная земля. 45. Мы можем давать еще один. Посмотрим, что может выпасть. Брат выпал. 33 рубля. Но у нас в минус такой минимальный. Так, что бы нам бы еще пооткрывать, да? Почти безголовый ник. За 60 рублей. Почему бы нет, собственно. Охотник выпал. За 85 рублей. А, так. Mm -hmm. Так, что бы открыть? Давайте опять руически откроем, почему бы нет. А, зыбь. зыбь, зыбь Ваши, бель, mm -hmm. Так. Я бы один выстрел, один труп открыл бы. Давайте рискнем. Откроем его. И посмотрим, что нам выпадет. Может быть Азиму выпадет. Бронзовый. 46 рублей, ну прям мега плохо. Mm -hmm. Давайте еще один руич. И откроем, наверное, что-нибудь такое. И, блин, а минуарчик или один побыл, Вообще просто вкусно. 50 рублей у нас осталось. Так. So -ok. so -ok. 50 рублей. Ч я могу ровно за 50 открыть? Так. А давайте чисто кейсики за 13 покрутим все. Почему бы и нет? Может быть, что-нибудь выпадет интересненькое. 30 рублей. Окей. Пока ничего такого не выпадает. 14-16. Okay. И, собственно... Понятно, а. что А. Что-то у меня еще, кстати, с мышкой не то происходит. Колечки мышки не работают. Так, а что нам там выпало-то вообще? А, точно. Давайте продадим это все. И у нас 245 рублей. Блин, можно еще один, конечно, один. Выстрел один труп. Но лучше не рисковать. Я открою, так скажем, кейс. Опять зык. Давайте быстро. Красный парц. И... Хочу что-нибудь... если... Так. Давайте еще подкрываем 007. Почему бы нет? Может быть, королевский легион выпадет Глок или Инферно. Было бы если бы Инферно выпало. Вот, честно. Нитро. Давайте один контрактик сделаем. Так. Ну вот, на.. Давайте на калашик. Роспись какую-то такую поставим. 50 рублей и 54. Очень даже хорошо. кстати. Перестрелочка нам выпала. В принципе неплохо. Давайте за 40 рублей еще один откроем. В принципе неплохо купает. Вот бы калашек бы еще бы какую-нибудь забрать. Вика шестерка. Понятно. Ладно, давайте еще раз откроем. Может быть повезет. Давай, пожалуйста, что-нибудь... А, крова в красной линии. Ладно очки нам выпали, короче. ладно, давайте оставим. И. да, ой ой Также за 0.07 что-нибудь откроем. Давайте. Взгляд в прошлое бы выпало бы было бы вообще просок. Опять рентген, кстати. 32. Неплохо отставьте. Очень даже хорошо. И.. Ой -ой -ой. Ладно, такой вот тип. И откроем, в принципе. А тебе все за 13 откроем. А, нет, давайте еще и ручки кейс за 29 раз у нас осталось. Ой-ой-ой. Могу сейчас где-то за 120 рублей просто выпасть, но нет. В принципе, неплохо даже. Мне очень нравится, что нам сейчас выпадает некромант опять. Давайте его подадим. Я просто ничего не ручки. 154 рубля, да, нам выпало? Ладно, подадим. 180 у нас осталось. Ну, давайте руически откроем. Может быть, что-нибудь да и выдаст. Он нам. Только сказал. Только сказал, что что-то выдаст. И он нам выдал, в принципе, до да, копияры, блин. ее взгляд просто дать и что-нибудь а, так калаши мне очень понравились калаши ну-ка что-нибудь жесткое выпадет интересно просто горячечные гребы 50 она нам не хватает Тогда что? Ну, по стариночке, так. Руический кейс. Давай-ка. выдавай. Хорошо. Луна, ночь. Да еще и старт Ну. М -м, выведу. Это продам. Так. Э, сейчас придет. Так. М -м чтобы бы открыть? Вот этот понравился, кстати. Видите? За 41 открою. Ну-ка, что ты там выйдешь там. 84! Это что, прямо от завода, что ли? Это. Вот это вот реально жестко. Так, давайте тогда открыть. Да, да. А, что третий не пришел, окей. А, гадюка. Стоит 80. А, очень хорошо нас, кстати, окупает. Я боюсь то, что ой ой ой ой и два зеленые, сейчас бы выполнил я бы его 10% выбил. Ну давай. Не подведи. <мыл> не, ну тут <вот> у нас <мыл> был, Так, еще не пришел, окей. Гадюка опять выпала. Очень пора. Ещ одна гадюка выпадает, и я ее вывожу тогда. накрыл. накрываю? По 38.13. Ну давайте еще почему бы и нет еще а, так понятно еще последний раз открываю пришел трейд принимаю тогда уж я не знаю что мне выпало сейчас я не смотрел Та а, так подтвердить принять обмен. и после полевых нормально так что там выпало а -а -а. знаете лучше бы и не смотрел Хорошо, последний раз крутим, если не выпадает что-то жесткое, предатель, а где уходим с этого кейса. А, откроем за 007, если окупает, то в принципе можно еще его подолбить, пооткрывать. Бог червей. да не все 33. В общем, даже хорошо. Давайте еще чисто откроем, пока не уйдем в минус. Или в ноль. Так, фобус 13. Лучше бы, на самом деле, фобус бы был выпал. Сильвер, элита. Давай ну ка Ну как. Все по одним и тем же кейсам ходим, да? Ой-ой-ой. А, 15. Кей. В ноль. Прямо в ноль. Но хотелось бы, хотелось бы забрать что-нибудь интересное. 13. В ноль еще. Пожалуйста, что-нибудь интересное выпадет мне сегодня. Мифрей, Выручить за да, 11 а, минус просто. Небольшой, конечно, но минус есть. Я не знаю, что отсюда может жестко выпасть. А, блин. 30 рублей. А, ну нет, ну на 5 рублей в это очень даже хорошо. Бронзовый. Рублей. В минусе. Кто-то, вон, перчатки. Либо выбил, либо где него выпали все-таки контракты. Так. Опять зип рублей а -а -а, очень очень плохо давайте еще раз покрутим вот этот он в принципе неплохо выдает вот бронзовую декорацию вот это вот 100 валента, если она может стоять. 3 рубля минус ничего страшного тем накрыл в принципе, Значит, практически в ноль ушли а, вот по юспид да предатель бы выполнил нет так, как, как бы это 100 рублей давайте Um, давайте также на калаши пойдем. Кисть тоже приятно, в принципе, 35 рублей может выдать что-то жесткое. Сатарьковское оксидная пламя-то пустим или пункт 7, 25 рублей. 35, 10 рублей в минус, ну ничего. Это нормально. Это нормально. Пока что пиксильный. Это просто. Мы просто Опять брат брат выпух. 3 рубля на 2 рубля, но в принципе если вы выпьете сейчас что-то жесткое, то это будет пришелиться. 47. 47, давайте... Пооткрываем и сделаем контракт. Вот. Броня. Так, 10 рублей. Снова броня. Нет. Я, я, я это даже не хочу засовывать. Контракт. Так, у нас один предмет. Да. Я так понимаю, да, нам не хватит. Вот что-нибудь дорогое сейчас выпадет и... Ой! Атомный сплав! Я Хотелось бы что-нибудь нормальное, чтобы выпало, да? мы ну, например, в Клайне 23 теперь мы можем сделать контракт. Сейчас мы откроем еще один. <и> ну, <и> <и> Но, в принципе, неплохо. Сколько там нам выпало? 25 рублей, да? 25 рублей, да. Давайте по пушечкам. Смотрите, 25 рублей, да, может выпасть от 9 до 108. Вот если выпадет 40 или 50, это просто. Ага. Револьвер получится. 100 трапеций. Давайте продадим. И откроем за 19. Давай. Не подведи. Нитра. Нитра. И давайте в апгрейд пойдем. В апгрейд что-нибудь там до 25 рублей возьмем. Ну, например. Давайте Гайлифдор. 26 рублей. 20, 22 процента. Не, не выпадет. На соточки становится. На 5. Ладно, что, в принципе, ну, понимаете, да, задепали 200 рублей, а выбили, ну, прям, типа, 40 рублей, и типа, 65 рублей, ну, типа, ну, не вообще... Ладно, вот такая вот проверочка сайта в принципе вышла нормально. Пока что что мне выпадало, мне понравилось в принципе. На самом деле было бы неплохо, на самом деле вывести Гадюку себе, да. А... Но мы, к сожалению, этого не сделали, и очень зря. Ну что же, в принципе, потом на какой-нибудь другой сайтик пойдем. В общем, всем спасибо большое за просмотр. Вот такая вот проверочка вышла. Ставим лайк, подписываемся на канал и всем пока.